Давайте опять виртуально поприветствуем Александра Потапова, нашего реага. Саша, тебе слово. Да, благодарю, Гарри. Всем добрый день, кому добрый вечер, кому доброе утро еще. Я благодарю Екатерину и Гарри за ваш опыт, за ваши фишки, что вы поделились. Я записал для себя очень много, хотя слышал это 150 раз, но когда вновь получаю информацию... Она всегда является очень полезной и вовремя. Меня зовут Александр, кто меня не знает, мне 47 лет, я живу в Украине. В прошлом я, ну и сейчас я предприниматель. Вообще был спортсменом, футболист, мечтал играть в Барселоне, в Баварии. но к сожалению или к счастью, не знаю. Рано закончилась моя карьера и пришлось заниматься бизнесом. 20 лет я в классическом бизнесе и 10 лет вот в сетевом маркетинге, 2 года в компании TLC. И сегодня я хочу поделиться своим отношением к бизнесу, как я его веду, поделюсь самым сокровенным. Вы, если даже что-то одно возьмете для себя, то я буду очень рад за вас и воплотите в дело, чтобы у вас рос бизнес чтобы он не простаивал, а чтобы он рос. Если у вас бизнес растет, значит, все окей, все нормально. Если он у вас сейчас идет вниз, это тоже нормально, так бывает. То есть вас должны были предупредить спонсоры, что в нашем бизнесе вот вверх, вниз, вверх, вниз, но стараться идти вверх. Вот. Поэтому, если бизнес немного упал, не переживайте, это норма. Если бизнес растет, не переживайте, так будет не всегда. Будет опять падение, потом опять подъем. Но опять же это отношение к нашему бизнесу. Вообще наш бизнес это бизнес отношений. Как ты к нему относишься, так и бизнес относится к тебе. Вот наш бизнес это 100% бизнес отношений. И когда ты начинаешь уже и... Ну, Бизнес, продажа продукта, потребление, это все здорово. Но когда ты научился выстраивать отношения с людьми, все, этот бизнес твой навсегда, на всю жизнь, ну и так далее. А скажите, а можно ли выстроить отношения с человеком, не любя его? Ну, кого-то влюбить в наш бизнес. Или в себя можете кого-то влюбить? Ну, нереально, правда же? И... Отношения можно выстроить, вот про семью Катерина сказала, про продукт Гарри рассказал, можно ли э, влюбить человека в бизнес? Ну просто нереально. А э, любовь, она э, как бы мы не выбираем. Да, вот я не знаю, выбирали вы жену, мужа себе, детей, выбирали вы, я не знаю. Скорее всего, что это все от Бога, ну я так предполагаю, да. И раз и создалась семья. Мы уже не помним, смотрим семья, как произошло, вместе живем. Смотрим, дети появились. Потом смотрите, раз внуки. И это всю жизнь, это и вокруг везде отношения. Кто-то создал семью, она распалась, кто-то создал семью и прожил сто лет. Это все отношения. И такие отношения, которые мы выстраиваем, так у нас получается, что бизнес, что семья, что здоровье. Все вокруг отношений. И прежде чем начать поделиться фишками, я вот Гарри послушал, пошел на кухню, взял продукт. Это мое отношение к бизнесу. Вот у меня есть емкость. Вы тоже так делаете каждый день? Вот, нутробуст. Затем я принес энергет. Причем, смотрите, у меня не новые пачки, а пачки, которые я вот регулярно употребляю. Ой, беру вот так и ваше здоровье. Это первое, быть продуктом. Он сделал себе кофе, ну, чтобы в процессе общения с вами пить вкусный, потрясающий на вкус кофе. То есть я продукт своего продукта. Можно меня влюбить в этот продукт? Никак. Меня, я, я просто сам, я избранный человек. Вот смотрите, каждый из вас это избранный человек, который у нас 80 человек пришли сегодня в Zoom, раньше пришли в TLC. Мы, каждый из нас, это избранный человек, Богом. Чтобы у нас появился шанс здесь преуспеть. И если человек не преуспевает, у него просто единственная проблема одна. У него отношения очень плохие с этим делом, вот с бизнесом. Просто нужно поменять отношения. И все. Одни люди зарабатывают и много зарабатывают. Другие меньше зарабатывают, а третьи не зарабатывают. Причина одна, отношения. Больше нет никаких причин. Как ты относишься к бизнесу? Вот я в бизнесе 24 часа в сутки, я с утра и до вечера, с вечера и до утра, 24 на 7, без выходных, у меня нету субботы, воскресенье, там. у меня есть только с пятницы по пятницу, ну объем. Ну могу передохнуть э, в пятницу там с утра, пока в бэк-офисе все обнуляется, баллы там комиссионные, а потом вновь в бизнесе. То есть мое отношение в бизнесе 365 дней. У меня нету перерыва, там, не дай бог, ой, надо поставить свой бизнес на стояночку, ну, отдохну, поеду на море, там, на недельку отдохну. Вот, Раиса, пожалуйста. У меня нету такого, что э, у нас в Украине сейчас война, и время очень тяжелое, и люди, ну, реально находятся в стрессовом состоянии. И человека заставить или смотивировать бизнес нереально. И люди находятся в оцепенении, и... Не могут двигаться. У меня тоже такое было. Мне тоже подкрадывалась такая мысль, что, слушай, ну как вот работать, как людям предлагать бизнес, если такая ситуация. Ну приходит такой момент, когда ты находишься месяц, два, три, и у тебя ноль, деньги заканчиваются вот, во всех продуктах. Видите, кто много потребляет продукта, тот и зарабатывает. И приходит такой момент, что, слушай, ну все равно же нужно идти куда-то на работу, где-то зарабатывать деньги. И я хочу сказать, вот я э, по найму не работал ни дня. У меня была своя фирма, я поработал 10 лет директором фирмы. У меня в подчинении было 50 человек, я работал. И я знаю точно, что нету лучше бизнеса, ни классического бизнеса нету лучше, чем сетевой маркетинг. Ни работы по найму нету, по найму нету. Сетевой маркетинг, да, это лучший вариант. Здесь свобода, деньги, здоровье, все здесь есть. Если выбирать среди компаний как выбрать хорошую компанию? Их же десятки тысяч. Их пока изучишь и жизни не хватит всех. И так получается, что мы пришли в эту компанию, тоже это благословение от Бога, что мы пришли в TLC. И я не выбирал компанию. Я получил информацию, я здесь. Кто-то меня заставлял, Саша, влюбись. Нет, такого не было. И я понимаю, что вот мое отношение к Богу, чтобы при... мое отношение и к Богу, и к бизнесу, и к себе, оно должно быть особенным. Если я отношусь, если вы любите в семье жену, мужа, детей, вы стараетесь, вы тянетесь, да, вы хотите общаться. Но если вы посланные Богом люди сюда в Тилси для того, чтобы у каждого есть предназначение, чтобы реализовать с помощью этого бизнеса и делать какие-то добрые дела. Первое, это зарабатывать себе деньги, чтобы уделить нуждающему, чтобы построить себе успешную э, жизнь, как вот Варлам рассказывал на зуме директоров. Цель – дом, э, квартира, ну, крутейшая. А там нужны десятки, сотни тысяч долларов, чтобы машины крутые. И мы к этому пришли, мы... То есть, нас уже Бог подготовил к этому, чтобы мы... Получили это, но нам нужно изменить отношения. И вот я сейчас перейду к тому, что, что конкретно э, я делаю вот и рекомендую своим партнерам, ни в коем случае не вам, я просто делюсь то, что я знаю. Первое и самое важное это видение и понимание бизнеса. Если ты понимаешь, как устроен MLM, все, полный вперед, ты знаешь путь, расстояние, время, сроки сам поставил. То есть понимание. Наша работа заключается в том, чтобы этот продукт покупало как можно больше людей. Ну правильно же? Чтобы люди по всему миру пользовались классными продуктами, хотели еще их покупать. Как это сделать? Самому много продавать. Ну продашь ты на 100 тысяч долларов за месяц. Нет, не продашь. Найти 2-3-5 продавцов. С ними можно продать. Ну, можно в один месяц, а в другой не уйдут в другую компанию, и все. И поэтому э, нужно понимание, видение, построение дилерской сети по всему миру. Вот я так говорю, работая из дома через интернет, я строю дилерскую товаропроводящую сеть. Ну, по-простому могу сказать. Э, набираю в команду людей потребителей, клиентов, людей, которые не потребители. Э, Покупают продукты у компании и продают людей, набираю в команду людей, которые строят сеть. И обучают делать то же самое. Набирать клиентов, продавцов и людей, которые строят сеть. Вот это понимание бизнеса. И каждый из них, если будет покупать один из продуктов там, на 40 баллов, а по итогу, если взять любого дистрибьютора, вот каждого из вас, кто сейчас сидит, слушает э, тренинг, я думаю, что вы на... 100, 200, 300 баллов покупаете продукцию. Я, например, делаю G5 каждый месяц обязательно. Покупаю продукты мне мало. Вот я пью сейчас нутробуст, энергия, кофе Дельгада. Э, вечером я пью продукт с канабидиолом. Э, иногда, когда не хватает сил, э, ну, энергия я пью. Я по очереди пью Энергей и HSN продукты. Замечательные продукты. Бывает, когда хочется сильно кушать, matrix выйти То есть я всегда на продукте. И понимание. Э -э -э вот если нет видения и понимания бизнеса, это отношение к, -э -э к нашему делу. Нужно разобраться. Если ты не понимаешь, нету роста, если ты в бизнесе месяц, два, три, нету роста, значит ты что-то не делаешь не так. Нужно разобраться. Отнесись к этому серьезно, разберись, поговори с спонсором, слушай, скажи, у меня нету, я уже три месяца в бизнесе, я не менеджер. Я полгода в бизнесе, еще не директор. То есть, понимание э, бизнеса. Следующий момент, у нас, с чего складывается наш бизнес? Это поиск кандидатов в бизнес. Чтобы подписать человека, нужно выстроить с ним отношения. Ну, что подписать? Прежде чем подписать человека, вот что я... Я каждый день в поиске, вот. Я всегда сейчас закончится у нас эфир, что я делаю? Я пошел в поиске искать людей кандидатов, Ищу, сфокусирован на поиск. И чтобы мне с человеком э, созвониться, списаться, мне нужно выстроить с ним отношения, да, как-то коммуницировать. Затем, когда я выйду с ним на видеосвязь, мне тоже нужно с ним выстроить отношения, задать какие-то вопросы. Если этого нет, ну ты не поедешь. Ну нету понимания и когда ты начинаешь правильно выстраивать отношения с людьми давать им полезные там вещи э, то есть ну помогать людям то есть решать его задачи и человек к тебе начинает нормально относиться когда ты э, начинаешь решать свои проблемы с помощью этого человека то человек это чувствует он не приходит то есть отношения с человеком мы выстраиваем реальные отношения. Вот мы с вами не знакомы, но мы можем созвониться с вами по WhatsApp, по Telegram, по Zoom. Мы выстроим с вами отношения. С некоторыми мы даже ни разу не общались. Но если мы раз пообщаемся, поверьте, я создам такую обстановку, чтобы вам всегда хотелось со мной общаться. Даже если вы будете со мной плохо вести, там, ну, атаковать меня или как кандидаты, то я все равно Выстраивать отношения, чтобы с человеком остаться, дать себе второй, третий, пятый шанс, чтобы человека подписать в бизнес. То есть это важно. Следующий момент. Мы сталкиваемся, вот поиск, а второй аспект это удержание в бизнесе. Да? Вы подписали человека в бизнес, он в вашей команде. Чтобы он остался, его нужно удержать. И чем больше вы его удержите, тем человек останется, он влюбится в продукт со временем. Он, то есть это естественный процесс. Влюбить человека с первого раза нереально. А вот когда он остается в бизнесе, и у вас с ним складываются отношения, вы начинаете его поздравлять с днем рождения, с Новым годом, с 8 марта, вы общаетесь с ним. Когда люди чувствуют вот, отношение ваши к нему, и он остается с вами. Если вы хорошо относитесь к людям, скорее всего, что люди 90% людей будут оставаться. Либо они клиентами будут, либо... Под, э, может G5 раз в полгода делать, но это наш товарооборот. И удержать человека очень важно. Удержать можно только отношениями. Если у кого-то хамское отношение к своей команде, то его никогда не будет. Ты меняй компании, хочешь 10 компаний, хочешь спонсора у меня 250 раз. Если у тебя будет отношение плохое, ты думаешь только о себе, о своем кармане, как бы разбогатеть быстро, ничего не получится. То есть удержание это тоже отношение. И я стараюсь. Вот э, с первой линии я стараюсь, кто активный, я стараюсь каждый день обязательно пообщаться, соприкоснуться. Спросить, как дела, комплимент, позвонить, слушай, как тебя дела. Даже не по бизнесу, а просто. Это выстраивание отношений, это прочные отношения. Следующий момент э, у нас это возвращение, я бы так сказал, и воскрешение партнеру. Чтобы вернуть человека в команду, нужно остаться в хороших отношениях. Вот э, всех людей, которых мы подписываем, они большинство уходят. Ну, большой процент, я не знаю какой, но большой процент уходит людей. И есть такой инструмент, как возвращение человека или воскрешение. Поверьте, все люди, которые вот, ушли от вас с TLC, нету лучшей компании, нету лучших условий труда и нету лучших отношений, чем здесь вот э, у нас в команде вот, у Варлама. Работа в чатах, в группах, на трен... Нету. Лучше нету. Человек может уйти в другую компанию. И дайте ему спокойно уйти. Пусть он сравнит. Человеку нужно сравнение. Пройдет месяц, два, три. Эйфория проходит. Человек анализирует. Но если вы с ним плохо попрощались, у меня были такие ошибки, что у меня люди уходили с команды, я их блокировал. Черный список. А потом проходит год-два. И, ну, как бы, у него все очень плохо. А у меня вроде бы нормально, но мне как бы вернуться к нему. Думаю, слушай, вот моя ошибка. Человек уходит. Пусть идет, пожелайте ему успеха. И скажи, слушай, брат или сестра, если вдруг что, ты знаешь, вернуться всегда домой можно. И все. И вот таким образом... Очень много людей, которые ушли, они опять приходят. Вот месяц, два, три нету активности, да. И многие люди там, слушай, ты не в бизнес, все, до свидания, я тебя блокирую, с чата пошел вон, до свидания. И люди уходят. Я нет, я, ну я со временем меняюсь и э, вот делюсь. Чтобы человека вернуть, а их сейчас возвращается через месяц, через два, через полгода, люди, кто-то продукт купит. Я говорю, как дела, слушай, мы создали систему там новую. Он, а ну покажи, посмотрела, говорит, слушай, э, а я хотела бы вот без это плохо, а ну трабус есть, а кофе, слушай. И люди возвращаются, то есть это тоже отношения с людьми. Э, следующий момент. Э, не быть навязчивым спонсором. Э, каждый работает по своей методике. Вот у меня первая линия, и все люди, они такие разные. И с ними нужно отношения, нужно выстраивать с каждым отдельно. Один работает через интернет, другой работает на земле, третий работает, там, личные встречи какие-то, у кто-то по рекламе, кто-то... И когда вот в этих отношениях, не надо навязываться, я не навязываю свой никому свой метод работы. Получается, да мне хочешь ты... На голове танцуй. Если есть подписание, есть товарооборот. Если, пожалуйста, работай. Я никогда не вмешиваюсь и не рекомендую человеку, что, слушай, работай вот так. Вот этот метод 100% работает. Я вам скажу, что не этот метод работает, а все методы работают. Потому что все люди работают разными методами. И какое у тебя отношение к этому методу? Ты работаешь на земле, пожалуйста, если ты проводишь встречи каждый день, это работает. Вот, слушай, на земле я это не работает, я пошла в интернет. Сел в интернет, мультики посмотрел, ролики с ютуба посмотрел, лайки в инстаграме поставил, в тикток там посмотрел, смотришь, два часа прошло. Не, интернет тоже не работает. Это твое отношение. Я всегда вот себя ловлю на мысли, вот всегда, можете на компьютере вот нацепить лайфхак. Э, начни работать, надпись вот, начни работать. И ты на полэкрана, вот так, полэкрана в Ютубе или в ТикТоке, или в Instagram. начни работать. Следующий момент. Мое отношение к бизнесу, это саморазвитие, работа над собой, книги, тренинги, практика. Я каждый день, понятно, что лучше практиковаться, лучше общаться с людьми. Наш бизнес, это общение с людьми, рассказывать о продукте, о компании маркетинг. Ну, нужно развиваться, нужно читать книги, смотреть тренинги, посещать тренинги, что-то полезное смотреть э разных лидеров. То есть, ну, я вот всегда, я в поиске, я всегда ищу, где бы какие фишки, потому что время меняется, и вчерашний метод работал, сегодня это не работает. То, что работало позавчера, сегодня не работает. Или наоборот, и нужно развиваться, расти нужно. Если ты не будешь расти, не читать книгу, там, думай богатей, как стать профи, там Первый год в сетевом маркетинге. Наш лучший год в сетевом маркетинге. Эти книги нужно перечитывать постоянно. Я вот я нахожу в себе э, время, чтобы и обучаться, и работать. Сижу вот за, ну, за книгой, читаю книгу, и говорю, слушай, э, у меня в... перещелкает, слушай, а вот этому человеку ты еще не позвонил. Беру телефон, начинает звонить. Два-три человека прозвонил. Пошел там какую-то зарядку сделал. Прошелся по улице. То есть, вот такое отношение к бизнесу. У меня вот такое отношение. Это я рассказываю вам свою историю. Постоянство. Каждый день вот встречи. Как быть постоянным? Я вот я считаю, это дисциплина и постоянство. Это одно из таких главных факторов успеха. Постоянство... Это не то, что постоянно сидеть 24 часа за ТикТоком или стать эту ленту. Постоянство ⁇ это уделять бизнесу 1 час в день и поговорить 2-3 человека. Не надо 2-3. Один в день. О бизнесе поговорить о ТЛС. Один человек в день. И будьте свободными людьми. Один человек в день. Вывели на наставника. И за месяц 30 кандидатов, поверьте, у вас 2-3 будет партнером. И 2-3 будет клиента, если вы правильно его отработаете. Не надо здесь торчать круглыми сутками в интернете, в телефоне. И вот как я. Не, ну у меня тут цели большие. Если у вас цели большие, вы можете больше общаться с людьми. Но разница... Нужно отличать отношение к бизнесу. Тикток это не бизнес. Инстаграм это не бизнес. Наш бизнес это отношения с людьми. Сколько ты встреч вчера провел? Ноль. А почему ноль? А сегодня сколько ты планируешь провести? Вот после сегодняшнего тренинга, сколько ты? Одну встречу проведи в день. Скажи спонсор, слушай, есть человек, он тоже хочет зарабатывать. Все, провели, сделали встречу, отработали, вот и все. Наш бизнес свободных людей. У нас здесь не каторга, что здесь надо э, создать э, Facebook, Instagram, Одноклассники, Контакт, Мой мир. Э, оформить все странички, лайкать, там делать посты. Или закупить продукцию на 10 тысяч долларов и продавать ее. Наш бизнес очень свободный. И я всегда улавливал, какой же метод работает. Метод работает тот, когда, я это навсегда запомнил в самом начале, когда большое количество людей в твоей команде смогут повторить простые действия много-много раз и захотят это сделать еще много-много-много раз. А если это не ведет к успеху, никто не будет делать этот бизнес. Никто не будет влюбляться в этот бизнес. Бизнес должен приносить кайф. Пришел человек в бизнес, за неделю поставили цель, два человека подписали сделать G5. Состав список, давай вместе обзвоним, я послушаю, как ты звонишь. Два-три раза я могу позвонить твоим партнерам по рекомендации, ты послушаешь, как я это делаю. И потом ты позвони 5-10 раз. Показали, запустили человека, все, человек дальше сам пошел. Если есть цель, у него мечта, он пошел и делает ту работу. А влюбить ну нереально. Он сам должен влюбиться. Но мы-то уже, я сказал, что мы благословенные люди. Нам повезло больше всех. Отношения, э, то есть с первой линии, второй, третьей, десятой линии. У меня, я работаю с глубиной и выстраиваю отношения. Вот заходят люди к нам в чат. Я, естественно, поздравляю. Я нахожу его в соцсетях, дружусь. И спрашиваю, как у тебя дела? Там, ну, раз в месяц или когда он мне попадается, там, пост... Если человек в своей команды, я всегда э, поддерживаю с ним отношения, выстраиваю отношения. Для чего? Потому что очень много случаев, когда человек приходит в бизнес, а он в пятом поколении, а через полгода нету ни первого поколения его оплайна, второго, третьего, четвертого, нету. А человек и хочет, он горячий. И когда ты с ним поддерживаешь отношения, и вот э, как у тебя бизнес, он говорит, да вот никак, мои спонсоры вышли. Говорю, так ты можешь ко мне обращаться, давай я тебе помогу. Составляй список, давай я покажу, как звонить, как общаться. Создавай встречи, я тебе помогу. Если человек горячий, да хочет он будет в пятой глубине, я буду с ним работать. Это мое отношение к человеку. Мне не важно, первая линия или 25-я линия. Если у человека есть цель, все равно. Спросите у любого человека, ему нужен э, амбассадор, например, в десятом поколении. Вы же не против, да, чтобы был бы амбассадор? Нет. А если люди с первого поколения, может, у них миссия такая, может быть, человек пришел в бизнес, чтобы привести в 25-м поколении, от него пошло, и он в 25-м поколении у вас амбассадор. Очень важное для меня это усердие и терпение. То есть, смотрите, усердный, вот усердный человек это тот, вот, который сел. Вот у меня Катя, мы вместе строим бизнес, жена. Она говорит, я не усердная, я не могу как ты. Вот. это похоже, знаете, вот на рыбалку, когда ловишь рыбу. Вот есть люди усердные, он может сидеть на поплавок сидеть 5 часов смотреть, выкурить три пачки сигарет, а там рыбы нету вообще в реке, нету, а он сидит и ждет. Вот такое. На своем стоит и все. Но можно быть усердным один день. А можно быть усердным постоянно, то есть в постоянстве всегда. А для этого нужно терпение, чтобы это все. Но если человек будет усердно сидеть и клево не будет, не будет привлечения новых людей, он, его усердство оно быстро закончится. Если не будет комиссионных, если не будет новых партнеров в бизнес. И я вам скажу, что недостаточно быть только усердным, а надо быть... Терпеливым, уметь переносить страдания, как подобает добрым воинам. И в завершении э, я хочу сказать, что очень важно это служить людям и любить Бога. Вот эти две заповеди, когда вы будете с ними э, и поймете. То есть э, каждый, каждый же верит из нас в Бога. Да? Я надеюсь, что каждый верит. Каждый на своем уровне. Кто-то... То есть это созревание человека. Но я знаю точно, что я в Тилси пришел, потому что Бог меня привел. У Бога на меня есть план, который я должен реализовать. Я четко понимаю, что у меня большая миссия помогать людям по здоровью, по финансам. Приводить сюда людей. Ну, спасать людей. И я это делаю что еще хотел бы сказать э -э быть несчастным это наш выбор джон максвелл сказал обстоятельства не формируют вас они показывают кто вы есть вот у каждого сейчас свои обстоятельства и мы мы сами в этих обстоятельствах Принимаем решение идем туда-сюда, делаем это, не делаем. И очень важно отношение, когда отношение на 100% в бизнес. Я пришел в бизнес, вы же все пришли в бизнес, я пришел. Моя цель только амбассадор. И я делаю, все, что я проговорил, я делаю. И что я делаю? Если мои люди уходят из команды, я на их месте стараюсь привести 2, 3, 5, 10 человек. А это их не проблема, может... Человек, у него другая, может быть, миссия. Может, он что-то для другого создан. Я не знаю, пришел, купил продукт и ушел. Ну, слава богу, 40 баллов пришло. Вот, поэтому, э, еще хочу сказать, когда я пришел в сетевой маркетинг, и один э, очень успешный человек в бизнесе, долларомиллионер, миллионер, сказал, что э, «Имей настрой самурая и сердца слуги». Настрой самурая, там мы вот каждый день выходим на сражение, на битву, вот с этими отказами, то, что люди не верят в этот сетевой маркетинг. То есть, настрой самурая, то есть, идти до победы. И сердце слуги, вот именно отношения служить людям. Поэтому в завершение хочу сказать, поменяйте отношение к бизнесу и будет вам счастье. То есть... Немного больше дайте этому бизнесу, немножечко больше, и вы увидите, у вас пойдет больше отдача. Хотя вы это сами знаете и без меня. Я рад был вам сегодня ну, поделиться своими фишками, своей историей.